Мы продолжаем. Мы сейчас ждем Мухаммада за углом. Сейчас мы его напугаем и зададим 32 вопроса. Стой, куда идешь? Салам алейкум. Как дела? Нормально. Ты готов к нашим вопросам? А, в принципе, да. Так, давай, начинаем. Ты умный или добрый? А, скорее добрый, но и не тупой. Хорошо. Так, ты дизайнер. Это хобби или профессия? Для меня это и то, и другое. Сколько, на твой взгляд, должен зарабатывать мужчина в месяц? Только, сколько бы не заставляли думать о деньгах. Ой. <свист> Ты смущаешься, когда подчеркиваю твои недостатки? А, нет, скорее делаю выводы. Самая высокая цель в твоей жизни? А, такого прям цели нет, а, но хотелось бы что-то свое открыть, связанное с дизайном. Круто. Ты больше гневаешься на людей или на свои недостатки? А, на свои недостатки mm -hmm. и на саму ситуацию бывает. Uh -huh. Так, теперь следующий вопрос. Книга, от которой ты не смог оторваться? А, такой книги нет. <с> <Я с> <с> <с> очень часто отвлекаюсь на всякие сторонние раздражители, если такие есть. Это точно. <с> а, наверняка у тебя была такая учительница, которую ты запомнил среди всех. За что и как ее звали? Все были хорошие, их всех запомнила, и кого-то по называть даже я не знаю. Ну, начальные классы учительницу как звали? А, Раиса, она была очень хорошей учительницей, и она очень благополучно повлияла на мое становление как человека. За что ей спасибо большое. А, проговори какую-нибудь скороговорку наизусть. А, есть у меня любимая скороговорка «От топота копыт, пыль по пыль летит». А если быстрее? От опыта пуль по пыль летит. Что значит уйти красиво? Э, уйти красиво, закрыв ключ, дверь на ключ. То есть. Спрятав там кого-нибудь, да? Да. Если не дизайнером, то кем бы ты был? Э, скорее маркетологом, поэтом или же каким-то хирургом. Как отец поэтом? Да. Ты сова или жаворонок? Однозначно сова, потому что я поздно очень ложусь и... Я люблю ночью работать, чаще всего. Ты болел короной? Да, пришлось пережить. Как ты реагируешь на капризных клиентов? Чаще всего я понимаю их капризность и пытаюсь им объяснить все. Ну, бывает, иногда выгоняю с порога. Тебе подарили яхту. Как ты ее назовешь? Я поскорее продам, чтобы не пришлось думать над названием. У тебя много друзей, а лучших сколько? А, друзей много. А, если их всех собрать, мне кажется, можно штурмом взять какой-нибудь городок. А, наверное, настоящих друзей где-то 5-6 человек. А, Встречаясь с друзьями, какую тему обсуждаете больше всего? А, вообще обо всем говорим, но чаще, чаще всего про дизайн и про поведенческий анализ человека. Два типа людей, которые тебе нравятся. А, бунтари и красноречивые люди. Что ты устранил бы в первую очередь, будь ты президентом? Свое президентство. Так, так ушел бы в отставку? Да, недостоин быть. Из тебя Гитлер никакой. А -а -а. С какой исторической личностью ты себя сравниваешь? Ну, наверное, по самой иронии, со Львом Николаевичем Толстым, а по остальным а сложно сказать. Наверное, с Гитлером. Хорошо. Представь, что тебе 60 лет. Скажи первое, что пришло тебе в голову. Где моя пенсия? Расскажи о самом незабываемом путешествии. Девятнадцатый год, ноябрь. Это путешествие в Стамбул с друзьями, где я пережил и испытал массу положительных эмоций и все такое. Закончив фразу «лучше 100 рублей в кармане чем?» «Чем 99 рублей мелочи на руках». Хорошо. Если у тебя будет дополнительный час в сутках, на что бы ты его потратил? На раздумие в одиночестве, где-нибудь подальше от людей. А, представь, тебе дан выбор – еще одна жизнь или 5 миллионов долларов. Что ты выбрал? 5 миллионов, потому что вторая жизнь, она уже ни к чему. И это уже немного надоело. Что тебя вдохновляет? Вообще человеческий идиотизм, умные люди – и, и, и какие-то интересные места. Что бы ты выбрал, богатство или известность? Однозначно богатство, потому что известность еще надо монетизировать. Если бы была возможность выбрать суперсилу, в чем, в чем бы она заключалась? В чтении мыслях. Назови одну вещь, которая заставляет тебя улыбаться. Это улыбка на друзей, родственников, близких мне людей. Какой момент из детства тебе заполнился больше всего? А, где я шутил над своими родными, близкими братьями, когда они спят. То есть я всячески издевался. Как можно издеваться над спящими людьми? Ну, они по достоинству оценивали, в общем. Ты боялся, что ли? Нет. Представь, что ты на сцене и на тебя сейчас смотрят очень много людей. Что бы ты им сказал? Как я тут оказался, я вроде покупал билет на первый ряд. Два слова, с которыми у тебя ассоциируется проект Умрахадж. Добро и яркие эмоции. Хотя получилось. Так, теперь задание. Возьми телефон и позвони своему руководителю и попроси премию. Так, так, сейчас посмотрим. Ты любишь премию? Я ее не видел. Я не видел, Так, посмотрим. Громкую связь. я его не предупреждал. Наверное, знал, что буду звонить. Не, он так не поднимет. Нормально. Спасибо большое, Мухаммад. С тобой было очень интересно побеседовать. Всего тебе хорошего и наилучшего.